Привет всем, и тем, кто успел, и тем, кто не успел ухватить мою спонтанную трансляцию музыкальную, предоставляю две ссылки в описании, чтобы посмотреть нормальную запись этой команды, точнее двух составов. В обоих играет Сергей Емельянов. Этот стиль называется этнофьюжн, меня на него подсадили в одном чайном клубе очень давно, уже так давно, что я даже не помню, наверное, больше десяти лет прошло. Вот, например, фотка, я вывез малого с одноклассницей. На мероприятия тут они по моему во втором классе то есть давным-давно и это был не первый и не последний раз когда мы с детьми или племянниками посещали эти концерты кто спрашивал что интересного послушать вот вам пример если вам в целом катит dead Condens и похожая музыка такой хороший современный гибрид между чистой этникой индийской в основном и современной в общем более старый концерт который я писал семнадцатого года я загнал на сайт broadcast .net, тот самый, который я анонсировал альтернативную видеоплатформу, чтобы тут себе просмотр не накручивать. Новый, возможно, из-за размера туда не влез, закачать не получилось, так что он лежит на Google-диске. Первый по стилю ближе к народной музыке. Во втором много обыгрывается современных мелодий, в том числе западных известных мелодий, местами с любовью, местами шуточно. Видимо, обыгрались такой любовью, что при пробной закачке на YouTube, YouTube нашел там цитирование чужой музыки, хотя он играется на других инструментах, в сильных вариациях, местами плохо узнаваемых, и в другом темпе, само собой. Так что такое ощущение, что YouTube начал и каверы прикрывать. Это, конечно, осложнит поиск музыкального сопровождения, но больше причин держать запасные по отношению к YouTube платформы. Сергея с командой можно часто услышать в чайных клубах и музыкальных клубах в Москве и не только в Москве. За событиями лучше смотреть на его странице ВКонтакте. Если бы я хотел устроить хороший праздник детям, на Новый год, там, на каникулы или еще на что-то, то вместо устраивания дискотек в одном отдельном классе я бы позвал ту команду исполнить что-нибудь вживую. При приглушенном свете и сидя на полу. Было бы что вспомнить. В общем, удачи, приятного просмотра и прослушивания. Пока.